Данная запись выложена в ознакомительных целях. Чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео. Хай, меня зовут Максим Вехов. Данное видео я озвучил одну из своих композиций. Вообще у меня их тысячи. Я занимаюсь озвучкой на заказ. Могу озвучить любое видео, фильмы ужасов, фантастику, аудиокниги и так далее подписывайтесь на мой канал всем успехов желает вам Максим Бехов данная запись выложена в ознакомительных целях чтобы купить себе диск читайте текст ниже под видео в данном видео я показываю как выглядит лот заказать лот легко под видео есть ссылка на контакты. Всем успехов желаю вам Максим Бехов. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет много и много лотов. Данная запись сложена в ознакомительных целях. Чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео. Всем успехов желает вам Максим Вехов. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на подпись под видео. Данная запись сложена в ознакомительных целях. Чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на подпись под видео. Всем успехов желает вам Максим Вехов.